Всем привет дорогие друзья, с вами Чаюк ТВ, в этом ролике я вам покажу тупые отзывы игры Among Us, я уверяю то, что данный выпуск вас заставит улыбнуться. Однако я, когда искал отзывы, столкнулся с огромной проблемой, то что вышло обновление в игре Among Us, и все отзывы были... Содержательными Они все были про то, что маленькое обновление плохое Но там не было ничего смешного Поэтому мне пришлось покопаться для того, чтобы найти тупые и смешные отзывы для этого выпуска И поэтому, прежде чем начать, я попрошу тебя лайк авансом и подписку, если ты не подписан Потому что мой канал смотрят 65,5% зрителей, которые не подписаны на канал Это огромное количество людей, которые смотрят мои ролики и не подпис Подписаны. А у меня есть огромная мечта, это 50 тысяч подписчиков, поэтому именно твоя подписка нас приблизит к 50 тысячам. Ну а я тебе пожелаю приятного просмотра, пока ты подписываешься и ставишь лайк. Погнали! Ужас, у меня брат совершил самоубийство из-за этой игры. Конечно же верим, но когда надоел этот хайп с тем, что якобы Амонкас убивает, это уже очень сильно надоело и все же блин, каким образом Амонкас это может делать? Да ладно, все-таки скоро обновление, ну можно же немножечко подождать, а не совершать такие действия. Думаю, что вы поняли, что я имел в виду. Одна звезда и одна просьба, удалите античит, мне надо. Ну все, конечно же, когда разработчики прочитают этот отзыв, они пойдут удалять античит и больше не будут делать новую карту. Не, ну правда, ну разработчики удалите уже этот вонючий античит и поставьте нормальный. Вот что имел автор данного отзыва. Он говорил то, что мол, удалите этот вонючий античит и поставьте нормальный, который пропускает абсолютно все читы. Но все же я очень удивляюсь таких отзывов. Ну вот ж как, как можно думать, чтобы оставлять вот такие подобные отзывы? Как можно оставлять такие отзывы без ответа? Нужно же на них отвечать, все-таки, выполнять просьбы, убивать детей. Одна звезда, потому что очень фиговая игра, из-за нее я разбила свой телефон. Самая лучшая. Игра. Мне кажется то, что абсолютно у каждого, кто играл в ОМОН была такая ситуация, то что э, ты нормально играешь, выполняешь задание и бегаешь от всех, чтобы быстрее выполнить задание, и поэтому тебя все остальные игроки не видят. Ну а потом кого-то убивают, а пока ты там бегал, тебя никто не видел, и именно поэтому на тебя скидывают всю вину. Хотя ты затаскивал всю команду к победе. Потом тебя выкидывают, ты начинаешь злиться и. И ничего, ты просто сидишь, пошел чай заварил, потому что мама дома. А если что-то сломаешь, то в дедом хаос переедешь. Ну и также бывает ситуация, от которой меня просто очень сильно горит. Бывает то, что ты просто бегаешь и выполняешь задания. Ну и также от всех игроков, пока они там вместе тимятся. Ну и при выполнении задания, ты увидел, как либо импостер убивает, либо он просто вылазит из люка. В общем, ты просто палишь импостера и идешь сжать кнопку. И после того, как начинается дискуссия, импостер впервые тебя пишет то, что именно ты предатель. Ну и все ему верят и тебя выкидывают. И просто очень сильно пригорает. Но еще проблема в том, что когда тебя выкидывают, тот кто на тебя гнал, его не выкидывают и продолжают дальше играть. А он продолжает всех убивать. Лайк если же за. Ну а ты напиши в комментарии, от какой причины у тебя пригорает в игре Among Us. Я все комментарии читаю. Ну а вы ребят, залайкайте самый интересный комментарий. Дичь полная! Мой друг с ума сошел. Твой друг с ума сошел, потому что ты с уроков русского ушел. Вот все, кто оставляет такие отзывы, которые прям очень тупые, они все содержат просто миллиард грамматических ошибок, из-за чего просто кровь из глаз. И когда ты пытаешься сделать так, чтобы все думали то, что игра плохая, ты в итоге выставляешь себя как дурака. И понятно, почему твой друг с ума сошел. Ты ему наверное во ВКонтакте что-то написал, а он прочитав твою грамматику просто офигел и такой: ну все, я в дурку. Ну или он просто не дождался обновления и, как многие наверное, уехал в дурку. Блин, серьезно, меня до сих пор не отпускает тема с обновлением. Ужасно разработчики обманщики и много места занимает. Здесь два вопроса: во-первых, почему же они обманщики? Если ты выражаешь свое недовольство, то обязательно напиши, почему же ты недоволен, и не пиши вот такое полнейшую дичь. С одной стороны, круто то, что есть такие отзывы, и из них можно делать крутые смешные ролики. Но, однако, такие отзывы очень портят оценку игре. Ведь эта игра очень крутая, и она мне оставит очень много интересных и смешных воспоминаний. И также, если какой-либо человек зайдет почитать, к примеру, такие отзывы, то он начнет думать то, что комьюнити игра Among Us очень тупое. Что тоже бьет по рейтингу игры. Поэтому, ребят, я вам рекомендую, если вы еще не оставляли отзыв игры Among Us, то тогда, пожалуйста, введите у себя в Play маркете Apple Store, к примеру, Among Us и поставьте 5 звезд. все таки это очень важно. Да и тем более, эти отзывы стимулируют разработчиков точно так же, как лайки под роликами мне. Потому что я вижу то, что много лайков и мне охота записать как можно лучший ролик. Ну и также и разработчики видят высокую оценку и они хотят просто сделать крутейшее обновление. Игра очень крутая и тупая Да, эти читы пж, пж, пж, пж, пж, пж. Боже, как же надоели Меня эти читы Но суть в том, читеров То, что многие, кто хотят Скачать читы, не могут Догадаться, где их скачать И также они не могут догадаться Как установить эти читы И да, ребят, я ничего плохого Не имею против каналов, которые Снимают читы, к примеру, ввели он крутой чувак, но вот Скачивать читы, это очень плохо. Вот игроки, которые играют с читами, вот они очень плохие. Единственное применение читов игры Among Us, только то, что можно хорошенько потроллить друга. Потому что последние читы такие, то что прямо друг будет в полнейшем шоке. Хотя если разработчики выпустят обновление, то тогда миллионы людей будут в шоке. Хотя, наверное, когда выйдет карта Airship, то тогда мы надолго будем сидеть без читов. Хотя, в принципе, читов больше не будет, потому что разработчики установят, наконец, нормальный один чит. И больше никто не сможет играть с читами, как долго мы этого ждали. А я надеюсь, что вы ждали продолжения данной рубрики. Мне очень нужна ваша поддержка, потому что я хочу... Также часто снимать, как и раньше данную рубрику. Но для того, чтобы я продолжил снимать эту рубрику, мне нужна ваша активность. Потому что она меня очень сильно стимулирует. Ну и поэтому, пожалуйста, оставьте любой комментарий и, пожалуйста, поставьте лайк. Потому что комментарии, лайки и просмотры до конца выталкивают ролики в рекомендации. Я надеюсь, что вы меня поддержите. Ну а с вами был Чайок ТВ, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.